всем привет дорогие друзья вы смотрите канал настольный теннис для всех меня зовут никита кузнецов а сегодняшнее видео у нас в таком интересном формате я буду делать обзор финального матча чемпионата россии 2020 который прошел в городе москве и в первую очередь я хотел бы Выразить благодарность Федерации настольного тенниса России и Алексу Ломаеву за предоставленное видео. Итак, в финале у нас встречаются два молодых теннисиста. Лев Кацман и Александр Тютрюмов. Давайте пока ребята входят в игру, немножко поговорим о их успехах по пути в финал и о том, какой рейтинг у них. Итак, на данный момент рейтинг Льва Кацмана 1852, это цифры по рейтингу Федерации настольного тенниса России, Позиция его номер два в рейтинге. На первом месте сейчас у нас идет Сидоренко. Лев Кацман 2001 года. Родился в Хабаровске и потом переехал в Москву, чтобы здесь более эффективно тренироваться. По пути к финалу Кацман выиграл со счетом 4-0 сильнейшего питерского спортсмена Бурова. И также выиграл со счетом 1-4 Исмаилова, который представляет Татарстан. Теперь давайте поговорим о Александре Тютрюмове. Александр 98 -го года на данный момент. Его позиция в рейтинге 9. 1723 его рейтинг. Родился он в Перми. И потом в 7 классе переехал в Верхнюю Пышму, в клуб УГМК, за который выступает до сих пор. Я считаю, что Александр Тютрюмов в принципе... Сенсация, такое небольшое открытие этого чемпионата. По пути он э, выиграл э, Ливенцова со счетом 4-2. Выиграл Гадиева со счетом 4-3. К слову говоря, Гадиев это действующий чемпион России. Но, как видите, себя э, он уже сложил полномочия. И также он выиграл э, сильнейшего спортсмена, который представляет Москву, Тараса Мерзликина. Теперь давайте Вернемся к матчу. Сейчас счет 8-2 подает Кацмой. Подача с нижним боковым вращением. И активно Тютрюмов э, начинает справа, но, к сожалению, не успел выполнить подставку, которую перевел влево-лево. Еще одна подача. Активная скидка Тютрюмова, но немного не дорабатывает ногами, чтобы выйти активно на ударную позицию. Счет 4-8 и а, подача Александра. Очень хорошие условия. В спорткомплексе Чертанова были сделаны прекрасный свет, прекрасные полы. Посмотрите, как хороший розыгрыш. Ну, вот, немножечко не везет Александру. Попадает мяч в ребро. Такое. Стартовое волнение в первой партии. Все-таки финал. Много зрителей. Посмотрите, как активно справа играет Александр. Заходит практически в самый угол правой зоны и делает мощный топс подача кацмана хороший розыгрыш счет 10-5 впереди у трюмов и у него есть возможность выиграть первый сет ну что ж счет 1-0 Уверенно стартовал Александр Тютрюмов. Сейчас спортсмены уходят на перерыв для получения подсказки от своих тренеров. Ну а если у вас какие-то есть вопросы, вы можете писать комментарии под этим видео. И мы будем их разбирать. А также вы видите... Справа э, повесили табло для того, чтобы зрителям было удобно видеть счет. Ну и на ваших экранах также он присутствует. Закончились э, совещательные процессы, если можно так назвать, с тренером и э, мы переходим к второй партии. Кстати. Чемпионат России играется по стандартным правилам, то есть, немножечко подробнее расскажу, играется матч из 7 сетов до 4 побед и до 11 играется также решающий сет. И балансы также присутствуют в каждой партии, потому что в клубном чемпионате России, например, сейчас отменили, и э, убрали балансы. Встречи играются на большинство. Например, вы можете выиграть счет 10-10, 11-10, и партия прекращается. И решающую партию играют до 7 очков. Итак, Кацман повел 1-0. Подает длинную подачу под атаку Тютрюмову. Тютрюмов не попал, не попал в стол. Счет Заметил такой момент, что когда Александр, конечно, уходит от стола, то сразу у него возникают проблемы и он находится в невыгодном положении. Когда он находится на столе, конечно, он играет более остро. Я думаю, что тренер об этом ему тоже сказал. Вы видите, что Кацман активно начал вторую партию, повел 4-0, кричит, завелся. Ну, по-другому в финале никак не выиграть. Отличная скидка слева, исполнение Александра Тютрюмова. В принципе, на данный момент это очень перспективный спортсмены с точки зрения России. Они играют в разных чемпионатах и зарубежных. Счет 4-2. Подача Александр Тютрюмов. Досадная ошибка. Но я думаю, что сейчас Александр справится с волнением. Счет 2-5. И еще одна подача Александра. надежный блок слева, приносит свои результаты. Счет 5-3, подача Кацмэн, обратная подача нижнебоковая, и активно-активно входит в розыгрыш Кацмэн. Посмотрите, Тютримов опять отошел от Сала слева, и это Сделала свое дело. Хороший-хороший прием такой провокационный. Но мне показалось, что мяч вылетал, и можно по нему было делать топс. Счет 4-6. Подача Александра Трюмова. Сетка при подаче. Хорошее начало в левый угол. Обратите внимание, по протоколу положено два судьи. Один за счетчиком, другой э, смотрит за ошибками, которые могут допускать соперники. Ой, какой прекрасный розыгрыш. Посмотрите, Александр... Сейчас отлично доработал ногами, глубоко заходил в левый угол справа и выиграл эту очко. Счет 6-6. Видите, борьба завязалась сразу же со второй партии, потому что спортсменам некогда раскачиваться. Тютрюмов повел. Счет 7-6 и еще одна подача. Вы заметили, как сместился Кацман. Подал подачу не из правого угла, как он ее обычно выполнял, а сместился ближе к центру. И такой определенный неудобный момент для Александра. Нижняя подача. И... Все правильно делал Александр. Чуть-чуть не доработал ногами. Еще одна нижняя подача. Теперь инициатива на стороне Кацмана. 9-7 и опасный момент, потому что его две подачи. Опять с центром подает. Хорошо, хорошо, слева прошла скидка, и set point на подаче Кацмана. Сетбол, простите. Не реализовал. Первый сетбол Кацман. Счет 8-10. И сейчас посмотрим, что же придумает Александр Тютремов. Выберет риск или надежную игру. Посмотрим. Да, смотрите, он рискнул, подал быструю подачу на вылет, но к сожалению не попал. Счет по партиям 1-1, первую партию выиграл уверенно Александр Тютрюмов, вторую партию выиграл Лев Касман, и мы ждем с вами, как будут в дальнейшем разворачиваться события. Также хотел рассказать, что по правилам, Перед матчем у спортсменов берут обязательно ракетки, используют предмет специальное оборудование под названием газоанализатор, проверяют, он испарение от клеев или каких-то запрещенных веществ, то есть определяют, была ли переклеена. Ракетка соперника до начала матча или все соответствует э, протоколу. Но ну, насколько вы знаете, сейчас э, практически все накладки обладают эффектами Тензор. Поэтому особого смысла как-то хитрить э, я не вижу. Потому что и так они достаточно мягкие, достаточно хороший звук. Такой чпонькующий они издают. Итак, счет 1-1 на подаче Александр Тютремов. Посмотрите, какой розыгрыш браво Кацман выдержал. Такой напор от Александра Тетрюмова и выиграл первое очко в этом сете. Смотрите, как на вылет слева играет Александр, перекручивает, конечно, просто замечательное исполнение этого элемента. Расслабленной рукой, хлестка. Очень тяжело принять такой мяч. Вот, вот, вот, вот игра на столе. В исполнении Александра Тютрюмова приносит свои плоды. Плотная подставка. При первой же возможности перехвата инициативы и перекрутка. Очень глубоко сейчас зашел Лев Кацман. сделал мощный топс справа и Александр ошибся на перекрутке. Счет 2-2 подачи трюма. Опять два мощных хода слева возле стола и счет 3-2. Счет 3-3 на подаче Кацман. Конечно, соперники достаточно равные по силам, но мне кажется все-таки, что Кацман немножко побыстрее ввиду своего телосложения. Но у Тютрюмова есть плюс в мощи. Мне кажется, что его атаки более мощные. Отличный розыгрыш. 4-3 повел Лев Кацман. Посмотрите, какая грамотная тактическая игра в исполнении молодых спортсменов. Все, все удары выверены по месту. Опять подача из середины. Длинная рискнул Кацман. Да, посмотрите, как работают у него ноги. Прекрасный топ-спин слева. В исполнении Александра Тютрюмова и счет 4-4. Такой очень важный момент сейчас. Выиграть очко и перехватить инициативу партии. Досадная ошибка. От Александра Тютрюмова счет 5-5. Я кстати хотел обратить ваше внимание на обувь, например, Льва Кацмана. Кажется, это фирма Мизуна. Да, да, так и есть. А многие спортсмены сейчас переходят на более толстую такую подошву с различными слоями геля еще каких-то специальных составов, которые смягчают давление на суставы, колени, потому что покрытие тирафлекс не подразумевает каких-то проскальзываний. Конечно, от этого сильно нагружаются коленные суставы, и дабы этого избежать, спортсмены перешли вот от баттерфляя от какой-то теннисной обуви, которая производит Признанные всеми лидеры, да, это там Баттерфляй, Доник, Стига и так далее, переходят сейчас на Мизуна, на Асикс. Я вижу очень много НЧ-5 России спортсменов, которые играют именно в этой обуви. И сам также я тоже играю в ней достаточно неплохо. Счет 7-5. Посмотрите, конечно, какой топ справа Александр, просто на заглядение. Как только мяч вылетает, сразу же идет атака. При малейшем же вылетании мяча. 8-5 повел Александр Тютюрюмов. И у него есть все шансы повести в этом финальном матче. Отличный топс слева. И счет 9-5. Льву Кацману надо сейчас что-то придумывать. Переломить. Эту тенденцию не в его пользу. Подача с обратным вращением. Везет, везет Александру Тютрюмову. И у него 5 сетболов. 5-10. Анатолий Кацмана. Посмотрите, да, каким образом Делает топ справа Александр, к сожалению, промахнулся в счет 10-6. Вы знаете, в данной ситуации я бы взял тайм-аут, потому что видно, что Александр немножко сбавил обороты. Но тренер решает, что пока не время для перерыва. 10-8. Да, видно, конечно, как поплыл Александр. Тем более сейчас... Ну, я считаю этот ход вообще нелогичный конечно у каждого своей методики но при счете 8-10 спортсмены так имеет право взять полотенце, немного передохнуть перед следующим розыгрышем это надо делать либо было при счете 10-7 либо при счете 10-9 чтобы сбить темп игры потому что сейчас и так есть возможность для того чтобы подумать и может быть что-то подобрать более какой-то эффективный прием, так как сейчас а, будет подавать Кацман. Но еще раз повторюсь, у каждого свои методы. Таймаут закончился, спортсмены возвращаются к столу и сейчас а, будет подавать Кацман. 1-1, финал чемпионата России. Кацман сохраняет железное спокойствие и делает свое дело. Счет 9-10 и Лев уже отыграл 4 сетбола. Да, конечно, видно было, как Александр сейчас пассивно отрезал справа, хотя мне показалось, что мяч вылетал, и можно было играть активно. Ну что ж, вот вам и настольный теннис спорт. При счете 10-5, казалось бы, ничего не предвещало беды и уже счет 10-10 и все начинается заново. И в этой ситуации не в выигрыше Тютрюмов, потому что он немножечко психологически подавлен из-за того, что проиграл 5 очков подряд. А Кацман, в свою очередь, наоборот, на неком таком кураже, на подъеме. У Кацмана больше его подача. Отличный розыгрыш, но мяч от Кацмана попал сбоку стола, и поэтому 11-11. Это очень важное очко. Александр вернулся, вернулся э, в бой, и сейчас у него есть все шансы выиграть этот цель. Длинная подача на вылет. Атака Кацмана, и он повел. Отличный розыгрыш, и Кацман вырывает эту партию. Ну что ж, сейчас матч может, конечно, приобрести другие краски, так как после 10-5 Александру Тютрюмову надо что-то придумывать и его тренеру для того, чтобы мобилизовать в первую очередь Эмоциональное состояние Александра, так как с технической точки зрения он отлично подготовлен. Ну и, конечно, Лев Кацман молодец. Проявил железную волю, железный характер и четко выполнил поставленные тренером задачи и выиграл этот сет. Счет в этом матче 2-1. Финал чемпионата России. Продолжаем смотреть дальше. Закончился перерыв. Спортсмен возвращается к столу. он на подаче. Да, Александр опять начал отходить от стола. Конечно, таким образом тяжело... Что-то противопоставить мощнейшим топ спином от Кацмана. Чуть ближе к столу, я считаю. Надо играть. Скидка и активное продолжение игры. в какой, какой контрвыпад от Кацмана на бэкхенде. Шикарный элемент. Счет 0-3 подачи тремоль. Досадная ошибка, и счет уже 4-0. Да, конечно, видно, как после победы в предыдущем сете Кацман активизировался, в первую очередь психологически. Сейчас он более раскован, конечно, и ему проще в этом плане, чем Александру. Александр сейчас в роли догоняющего, это немного давит на спортсмена. Счет 1-5. И спортсмены имеет право взять полотенце, подойти к нему, немного передохнуть. Отличный блок в исполнении Александра. По диагонали и Кацман не успел выйти к этому мячу ногами. Счет 2-5. Да, и, конечно, приятно видеть, что в финале главного турнира страны встречаются такие молодые спортсмены. Говорит о том, что настольный теннис в нашей стране все-таки развивается. Может быть, не такими темпами, как хотелось бы, но все-таки присутствует некая преемственность поколений, и это не может не радовать. Счет 6-3. Подача Кацмана. Опять он смещается к центру. Это приносит ему очки. Досадная ошибка на форхенде. И счет 4-6. Александр Тютрюмов, конечно, боец. Молодец, не сдается. И со счета 1-5 потихонечку подбирается к Кацману. Досадная ошибка. 4.7. Еще одна подача Тютрюмова. 8.4. Подача Кацмана. Конечно, уже крайне опасный счет. Отличная активная игра слева от Александра. Конечно, спортсмены оба и слева, и справа играют очень плотно, нету каких-то них слабых мест. По крайней мере, со стороны их не видно. Еще раз повторюсь, может быть в скорости немножко Кацман переигрывает Тютрюмова, но по плотности вращения у Александра есть небольшой плюс. Вот, плотное вращение справа и Кацман не смог с ним справиться, о чем я вам только что и говорил. Счет 7-8, Александр вплотную подобрал, подобрался к Кацману. и сейчас важное очко, важный розыгрыш. 8-8, посмотрите какой у нас интересный, можно сказать валидольный матч. В том сете мы видели счет 10-6, в этом сете 8-4 и уже 8-8. Это говорит о том, что спортсмены не выключаются из игры при любом счете. При любом. Концентрация сохраняется до конца партии. До цифры 11 на счетчике. Досадная ошибка. Слева и Кацман повел 9-8. Сейчас рисковать Кацмина или будет продолжать играть свою игру. Да. Надежная подача. Обманула на подачи. Александр на приеме допустил ошибку, и счет уже 8-10. Проигрывает Тютрюмов Александр. Решил не подходить к полотенцу, настраиваться, чтобы подать эффективную подачу. Которая поможет ему выиграть очко. Да, и посмотрите, был счет 8-4, э, вел э, Кацман. Александр сравнял счет, сделал его 8-8, но в конце партии Лев опять смог включиться и выигрывает четвертый сет со счетом 11-8. Да и обратите внимание, что после такого досадного проигрыша Александр вел в третьем сете 10-6 и после этого он проиграл и четвертый сет не смог психологически восстановиться после такого досадного поражения. Но профессиональные спортсмены а, тем и профессиональные спортсмены, что они могут управлять своими эмоциями, сохранять хладнокровие, а в нужный момент проявлять какие-то скрытые возможности доставать из своего организма скрытые возможности которые позволяют при равных условиях побеждать и так счет 1-3 финал чемпионата россии может быть это заключительный сет кацман в одном шаге от победы Счет 1-1, подает Лев. Мощнейший топс справа и Лев выигрывает очко. Счет 2-1, вторая подача Льва. перевод по прямой, хотя Александр выполнил достаточно плотный топ слева, но Кацман мастерски перевел мяч по прямой. Расслабленной рукой, быстро, отличное исполнение. Сетка, но как говорится везет сильнейшим, впереди 4-1. И матч уже переходит в драматическую стадию. Александр уже решил сменить подачу. Правильно, потому что уже его подачи не действует. Решил сменить рисунок игры немножко. 5-1 ведет Кацман. И по партиям счет 3-1. 5-2. Еще одна подача Кацмана, и у Александра Тютрёнова есть замечательный шанс, о, который он отлично использует. Посмотрите, какая тонкая подрезка слева. Это говорит о том, что Александр просто феноменально чувствует мяч. Впрочем, как и Лев Кацман. Счет 3-5, нижнебоковая подача, Кацман повел 6-3, да, конечно, Кацман заряжен, заряжен на победу, не отпускает, не упускает ни единой возможности для активной игры, и это приносит свой результат. Да, конечно, сейчас Кацман простил, был уже на мяче и каким-то непонятным образом он не реализовал такую прекрасную возможность. Ну а Александру надо было жестче доигрывать этот мяч, не допускать таких моментов. Подача с верхним таким небольшим вращением. И посмотрите, опять, опять борьба. В каждом сете борьба. Ни одного проходного сета мы с вами не увидели. И счет уже 6-5. Ошибся на контратаке Александр. Счет 7-5. Впереди Лев Кацман. Представитель города Москва. Смотрите, с какого короткого мяча Тютрюмов начинает. Конечно, просто заглядение его начала игры. Подъем мяча первый. Но, к сожалению, потом не смог продолжить активно этот розыгрыш. Ошибся. Какие были две плотные подставки в исполнении Кацмана. Но Александр Молодец выдержал этот натиск и счет... 8-6. У Александра еще есть все шансы бороться. Что он и намерен сделать, не сомневаюсь. Счет 8-7. Впереди Кацман, подача из центра, отдал инициативу и сразу проиграл очку. Обратите внимание, чуть отошел от стола и сразу же последовал проигрыш. Настольный теннис современный, очень агрессивный стал. Только атаками, контратаками можно победить. Счет 8-8, Александр опять проявил свои бойцовские качества. Досадная ошибка на скидке. Сложный такой тонкий элемент, но с точки зрения тактики все верно делал Александр, не боится, рискует. Обратите внимание, как нащупал Александр неудобное место. Изменил в последний момент направление топ спина. Кацман просто не ожидал и не был готов к этому, хотя скорость не была достаточно высокой. 9-9 подача Кацмана. 10-9. И у Кацмана матчбол. Матч Интересно, что же сейчас предпримет Кацман. Будет играть надежно. Ну что ж, на этом наш матч закончился. Чемпионом России 2020 года стал Олев Кацман. Александр Тютрюмов стал главным открытием этого чемпионата. Несомненно, ребята показали красивую игру. Ну, я с вами прощаюсь. Если вам понравился формат данного видео, пишите, ставьте лайки и я продолжу комментировать интересные мочи. Всем пока, на связи был Никита Кузнецов. Увидимся!